Привет! Сегодня мы создадим медиаплевер на базе. Начнем с... <музыка> Для мы возьмем дебилетик и нам понадобится только Саунд И это все будет в описании. Вот Саунд вы также можете сделать картинки при помощи sound.exe, но я сделаю самую простую версию. Создаем файл, я назову его sound.cmd. Название файла здесь вообще ничего не означает, и мы можем создавать любое название. Открываем при по помощи, субываем текст 3 и пишем начальные команды. Эти команды это всякие эхо, off и так далее. сдаем цикл я назову этот цикл один и снова вот вводим вот такие команды эхо видите название файла и еще написал вот так вот файл name.wav и да можно использовать только wav файлы я конечно не знаю для чего такой медиаплей э, проигрыватель может понадобиться, но может кому-то надо. Назовем это fn, то есть файл name. name. Ну и поставим в двоеточию. Пишем, если есть, процент, процент, fn.wav. Вот 2. То есть э, if exist, это если есть название, которое мы ввели вот здесь, .в, тогда мы переходим к циклу 2. Но иногда бывает то, что люди, ну типа люди же не всегда могут просто название файла, может они .vaf э, ведут. Поэтому пишем, если есть fn без ничего М -м -м, тогда э -а, года-два -то также но если not exist то есть если нету процент-процент fn fn .wav Можем прописать, допустим, goto. То есть инвалид название. Ивалито название. Ну, так часто пишут. А, в названиях. Ну, короче, нормально. Создаем цикл 2. Пишем CLS. То есть не забываем то, что CLS, CLS это очистка экрана. Clean. А, ну короче клин там что-то мы пишем эхо вот так вот у нас Ож... даетесь ну и допустим три точки вписываем sound play процент-процент в. пишем else, то есть иначе иначе у нас будет проигрываться а, так. мы пиш, продолжаем писать sound play только на этот раз просто fn а, и все дальше прописываем э, 3 эхо-точка Получается, ну, можете меньше, можете больше. И теперь эхо нажмите любую клавишу, чтобы вернуться назад. Вы можете писать как угодно, но я напишу так. И пишем паузу ну означает паузу ну а, ну паузы это означает пауза а ну это чтобы не отображалось то что нажмите любую клавишу для продолжения вы написали просто свою и пишем sound stop процент процента fn в ну и повторяем все так же просто fm. здесь добавить лс и после этого мы пишем год один надеюсь вы все успеваете делать потому что ну если вы ищете туториал то получается вы не, не такой профессионал но вы можете в любой момент поставить на паузу и пер... а, с cls эхо медиафайл не существует Далее пишем паузы. Ну, но либо можно использовать вот такую команду. Ink, Local. Host. N. И 3 секунды, допустим, и ну. Но я буду предпочитать использовать паузу. И gota1. Все готово. И можем проверять. Возьмем любую музыку, но я сомневаюсь в том, что у людей есть музыка, ну да, вот тут, музыка .wav, потому что все идет mp3 там, но можем, допустим, взять стартап из моей OS. Запускаем этот файл, и что мы видим, то что здесь какие-то иероглифы. Да, все правильно. Поэтому возвращаемся сюда. Обязательно все сохраняем. Ctrl-C. И сохранить в кодировке кириллица Windows 6.6. Вот так вот. 8.6.6. Это прям важно. И теперь, как только мы запускаем, у нас все окей, мы можем прописать старт. StartSound.wav Но что мы видим? Медиафайл не существует. <звы> Оказывается, я неправильно ввел название StartupSound.wav и все идеально работало. И вот у нас медиаплеер хороший работает. Допустим, давайте проверим. StartupSound. Закрываем. Но вы скажете, то, что откуда у меня взяться типа .wav файлы, а я сейчас покажу. Чтобы конвертировать mp3, допустим, в .wav, нам понадобится вот, допустим, вот такой сайт. Но вы можете воспользоваться любым другим сайтом. Ну да, вот так вот. Но этот сайт мне нравится тем, что он сразу все основные конвертирует. И здесь можно не только лав выбрать. Я всегда выбирал SD-качество. Ну и, допустим, давайте возьмем какую-то музыку без АП. Сейчас. Раз, два, три. Я возьму музыку спектры. И мы просто перемещаем музыку вот сюда. Либо можно нажать кнопку открыть файлы. У нас происходит такая штука. Типа загружается файл. Мы можем тут не только один, а сразу много. И нажимаем просто кнопочку конвертировать. Скачиваем. И у нас сейчас начинается скачивание. Да, вот. Дальше мы сохраняем куда просто нам удобно. Допустим, прямо в... Ну, пускай будет на рабочий стол. Сохраняем. И все готово. Осталось просто проименовать этот файл, потому что мы же не будем это вручную вводить. Поэтому сейчас мы закидываем на рабочий стол. На рабочий стол. Вот этот файл. И у него вот такое огромное название. Ну, я его просто назову легко как-нибудь вот так вот. Допустим, media.wav. Именно потому что не надо это называть mp3, потому что или иначе он не прочитает Ну, хотя, если вы конвертировали и, возможно, переименовали, то, возможно, и прочитает, но, скорее всего, нет. Ну, а мы просто нажимаем Ctrl-X, заходим в папку, вставляем. И открываем это. И просто вводим медиа. И мы сейчас просто открываем вот этот файл. Вот он. Вписываем медиа. И тр этот трек играет. Ну а на этом все. Всем пока.